Давай это. Я здесь, а ты там. Да, как всегда. Это. Ну давай, давай. По левую руку. Нет, ты посмотри, стой. Сильно, надо это. Слушай, я бы вообще в квартире заснял бы. Я не понимаю, что ты хочешь квартиру заснять. Сначала будет. Видно, что комплекс. И мы сейчас начнем. Камера криво стоит. О, Что Жара. Жаришка. Жаришка. Жаришка топит. А. Большущую, огромную квартиру 62 квадратных метра упакована. Точно встал? Пригласить нашего Владимира и позадавать его... Позадав... Вы мне заранее вы просто скажите, чтобы я... не не, -не у нас импровизация будет. А, да? Да, если что, переснимем. Давай это в один ролик оставим. Ой, я плей не нажал. Друзья, приветствую, вы снова на канале Сочи ЮДВ, Иван Колосов, Илья Шамшин, друзья. Не давайте, по первую очередь, подписываемся, вот она вся грядка. А подписываемся здесь снизу, друзья. Уведомления, колокольчики, лайки ставим сразу же, друзья. И комментарии пишем. Друзья, у нас наболевшая тема, это наболевшая тема ремонтов, да, потому что всех, собственно, беспокоит, как делать ремонт дистанционно. И все-таки в Сочи... Ремонты делают в большей степени дистанционно, правильно говорю? Да, самое главное, вы должны получить проверенного мастера, специалиста, получить качество и у себя проживать в ваших городах и понимать, что ваши денежки тратятся на ваши же нужды и получается качественный красивый ремонт. Да, и собственно, как спать спокойно, да, и не переживать за свой ремонт. Собственно, мы сейчас оказались в квартире. Да, друзья, мы сейчас вам покажем очень интересный контент, где будет готовое решение уже готовых ремонтов. И э, по окончанию видео у нас будет... Э, что будет по окончании видео? По окончанию видео. Импровизация. У нас будет импровизация. Друзья, однозначно мы попали в квартиру. Это у нас комплекс Альпийский квартал. Сколько у нас? Метров 40 здесь, да? 62 метра. 62 метра, да. 62 метра квартира. Друзья, ремонт сделан действительно качественно, и самое интересное то, что этот ремонт будет актуален еще долго-долго время. Да, мы просто возьмем будет интервью от заказчика, и будет интервью от исполнителя кто ну, вообще делал этот ремонт, создавал, правильно? Да. И все-таки ремонт в Сочи делать безопасно и делать качественно не так уж и сложно, правильно я говорю? Ну, в Сочи найти его целого ну, человека, да, это очень тяжело. Да, это то, то же самое, как с выбором объекта недвижимости. Достаточно найти нормального, хорошего специалиста, ему довериться и пускай он все делает. Потому что, да, что это... он все знает, он все умеет, да, это у него уже рука набита, он знает, куда, где чего купить, где закупить. И дизайн проекта они тоже делают. Это вот, знаешь, это вот все. Вот есть свой доверенный человек. И вот. А его там, там, да там, и все, да. Ему вот так вот подмышку и все. подписал, да, дистанционно отправил фотографию, подписано. Все, дело в шляпе. Друзья, давайте не будем вас таить, не будем вот это э, томить. Давайте рассмотрим что у нас... Я сказал томить". томить. Томить, таить, таить. <смех> ну, <смех> не будем утаивать, растягивать от а то кто-нибудь нам напишет. Ну, что вы тянете там, как коту, там... И цену не говорите. И цену не Никогда говорите. Цену не говорите. Кстати, друзья, вы здесь получите все. Цена за квадратный <смех> метр э, с наполнением, там, без чистовая, наполнения. предчистовая, без <смех> наполнения. Может быть, вам только разводку провести. Все ответы на эти вопросы, давайте так сразу же Контент будет очень интересный, побольше, максимально больше комментариев И сразу же, друзья, ставим лайки Поехали рассматривать каждый ремонт и получать уже полезную информацию, полезную информацию. Поехали Итак, друзья, давайте с вами рассмотрим большущую, огромную квартиру, упакованную с офигеннейшим ремонтом Вот ремонт качественный, прям как для себя что я могу сказать? Огромная спальня, площадь всей квартиры 62 квадратных метров Красивые обойки Здесь будет висеть огромный телевизор Что у нас здесь? Комод Офигенная красивенная кровать да, Где можно просто расслабиться, отдохнуть И вы будете... Самое главное что? Самое главное сон А сон должен быть, это значит хорошая кровать Еще, друзья, быстренько вам покажу Здесь, смотрите, у нас плотины большие шкафы все полностью это делается аккуратно, красиво под ключ. Подсветка. Обращаем внимание на потолок. Потолок у нас парящий. Что у нас здесь есть? Огромная, преогромная, ну так скажем, э, ниша кладовая. Там, я не знаю, белье можно, вещи свои складывать. Стекло, остекление, полочки. Давайте заходим, самое главное, в большущую, шикарную гостиную. Диван. Э, здесь будет висеть вот такущая плазма. Я ее в руках не смогу удержать. Она будет еще больше полочки, столики, наполнения, диванчики, все в светлом стиле, да, все аккуратно. Я очень догадываюсь, что здесь будет холодильник встраиваемый. Да, друзья, я просто угадал, честно, первый раз его вижу. Вся мебель встраиваемая, встраиваемая. Что здесь у нас? Полочки, полочки. Там у нас находится посудомойка, большой стол, самое главное, шикарные видовые характеристики, раздвижные. Вот эти дверцы, да Безумно красивый вид У нас на территорию, так скажем Альпийского квартала, да На территорию Всей этой детской площадки В общем, что могу сказать Если по ремонту обращаться То не нужно делать каких-то промахов Нужно именно обращаться только к Владимиру Потому что Владимир Может вам собрать абсолютно с черновой С вашей квартиры Вот так, кенную куколку Красивую Итак, друзья, настало время пригласить нашего Владимира и помочь его каверзными вопросами, просто вот попытать, да, потому что я знаю, что э, ремонт, в принципе, вообще не только в Сочи, это больная тема у всех в каждом городе и в каждой практически семье. Я сам делал неоднократно ремонты и проходил через такое поле испытания, да, а тем более, если это ремонт в Сочи, да, и вы находитесь, условно, в себе там в регионе где-нибудь, там, не знаю, там, Сургуте там, где-то Сибири, но, тем не менее, да, действительно, это... Э, что это? Скажи. продолжим мысль. Блин, не, не идет с утра. Да-да, давай. Да, приглашаем Владимира и, собственно, продолжаем наш... Ну что, зовем Владимира? Да давайте звать Владимира. Друзья, собственно, настал момент, когда у вас нужно познакомиться с Владимиром. Владимир, и, собственно, к вам, наверное, первый вопрос. Вообще, с чего начать? Ну, прям вот, первый шаг. Владимир, вот у меня черновая квартира. Вот вы зашли и что вы смотрите? Вот просто голые стены, бетон, нет абсолютно ничего. И я живу, я живу в Сургуте. Да. я не нахожусь в городе. Дистанционно. В то есть на что mm -hmm. мне нужно рассчитывать? Я зашел, переживаю, трясусь, думаю, сейчас мне назову безумную цену. Но я хочу красивый ремонт, качественный, чтобы меня не обманули, не надурили. И сделали самое главное все по технологии. С чего начать? С чего начать? С чего начать? Выезжаем на замер, производим замеры, выясняем то, что вы хотите увидеть в итоге. Советуем что-то из своего опыта, да, предлагаем вам. То есть считаем смету. И уже исходя из И, этого, ведем, ведем да, делаем свой расчет. Пер, да. да, ведем переговоры, подписываем э, договор, делаем э, рабочие чертежи обязательно бесплатно у нас ага, да, ага. в подарок идут. Все, приступаем. Мы, Придем... все, да, Влад... Я, например, мы подписываем договор, а мы можем для нашего успокоения... В квартире установить камеру, да, чтобы в режиме онлайн наблюдать, что у нас стройка здесь идет. Ну, легко. Без, легко. без проблем. Так, отлично, да. все, мы замены сделали. То есть, следующий у нас шаг, это нужно будет сделать расчеты, правильно? Да, Делаем да. Делаем расчеты дистанционно, сколько понимаете, да, и, да, и да, также да, можно да. договора подписать дистанционно. Да, да. да так, абсолютно. отлично. Сколько у нас будет стоить квадратный метр? Давайте так. От и, от, до. от и до. Ну понятно, что зависит все от дизайна проекта, правильно я понимаю? Mm -hmm. От и до примерно средняя ценовая политика, да, вот ремонта. Полностью под ключ. Ремонт, мебель, техника. Ладно, э, без техники. Вот, ну, чистовая. Чистая квартира. Ну, о, вилка очень это широкая, может быть, может быть 20 тысяч, может 25 стоимость работ. Надо, надо считать. То есть есть какие-то. Облегченные варианты есть, вот как здесь мы видим сложные потолки и так далее. Ну, то есть много чего зависит от, от, от финишного покрытия. Обои дешевле, покраска дороже, плитка на полу дороже, ламинат дешевле. Ну, то есть... ну понятно. Ну, в общем, стоимость квадратного метра это от 20 тысяч. Ну, да, туда, да, туда, да, туда, да чтобы да. мы могли ориентироваться. Хорошо, на какой срок нам нужно рассчитывать? Ну, хотя бы, допустим. Опять же, от и до. Ну, просто вот сколько, здесь 62 квадрата. Сколько по делаю? времени вы ее собрали полностью? 3 вот месяца. Ровно три месяца. Три то месяца. есть прямо от бетона и заканчивают да, тем, да, вот, да, где да, мы да, сейчас да, стоим. Да, Ровно да, три месяца. Да, Друзья, да. ну однозначно три месяца это более чем хороший срок. Я Друзья. знаю, что за 4 месяца собирают маленькую студию 21 квадрат. И то не доделают. Криво косо, и то не доделают. И деньги уходят куда-то налево-направо. Так, Владимир, другой вопрос. Если э, человек у нас проживает дистанционно, он вам может полностью с полной гарантией доверенности отправлять вам денежки на расчетный счет. Mm -hmm. и Вы поехали, mm -hmm. приобрели и все отчитались. Правильно даже а 6 квартир так и делают. Сочи да, есть, потому что да. в Сочи да в основном делают э, ремонт все и дистанционно. Все дистанционно. Так хорошо. Теперь э, наверное самый такой главный вопрос как собственнику да, находясь, находясь в регионе, отслеживать ход работ и контролировать. Есть какой-то как, э, как, как как? как видео отчет, фото отчет? Обязательно, фото отчет, видео отчет раз в неделю, Будет это отца, будь это почта. А, удобно, то есть раз да. в неделю да, строго да, да, да, да, будет скидывать фото видеоотчет, видео чтобы у да. нас сообщник был спокоен. Да, был в курсе всего происходящего. Да, да. друзья, ну собственно мы... Еще uh -huh. такой вопрос, у меня закрался еще один ну червячок, да. да. которого, знаешь, которого сегодня пристрелили. А, Владимир, вот скажите такой вопрос. Как мне, я нахожусь у себя в городе, как мне выбрать цвет краски, цвет обоев, там, потолка, полов, вот как это? Есть какой-то у вас дизайнер, который все-таки согласно дизайн-проекту будет соблюдать вот эти оттенки, цвета? Да, и это если у нас дизайн-проект полностью, да, мы готовим, есть такие ремонты. Есть ремонты по... Черновому, о, по проекту, так скажем, рабочим чертежам, да? То есть краска, э, плитка, двери. Вы идете у себя в городе, выбираете, нам говорите, какой это колер, плитка, двери. А, ну, то есть, да, собственно, да, можно у себя там условно выбрать, да, да, а вы да, здесь да, берете да, то да, же да, самое. Да, а, да, можно да. что-то по сетке посмотреть. Ну, то есть, я могу рассчитывать на ремонт. Ну пусть это будет, знаете, вот если я хочу приобрести квартиру для сдачи, пусть бюджетный ремонт будет от 15 тысяч рублей за квадрат в чист, но ну, как-то, в чистовую отделку. Я могу поместиться в 15 тысяч? Да, да, да. Если это монолитный дом, э, так скажем, без науротов, то вполне, да. Ну, то есть, как бы, цена ну, эту политику можно всегда садиться, спокойно обсуждать. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, отлично. Друзья, ремонт, вот, шикарный, да, ремонт да, шикарный. Да, ремонт шикарный, Да, лично мне он нравится. И, и еще раз хочется повторить, то, что такой ремонт, он долго будет актуальный и, скорее всего, что-то доремонтировать через несколько лет здесь не придется, потому что материал качественно сделано все по уму и сделано классно. Но у нас в Сочи, который вот дорожит своей репутацией, особенно, я знаю, в плане э, качества ремонта, но я вот, как бы, не кстати, знаю. таких ремонтов я не так часто вижу. Да, да, да. И, и за вот... такие короткие сроки, чтобы, знаешь, заключили договор, подписали, пошли, все сделали, вот, пожалуйста, передали ключи, берите А мебель, кто все покупал, вот здесь, вот в эту квартиру? Ну, но... кухню, вы все устанавливали, да, все да, заносили, наши, наши собирали, квартиры, да? Да. Важный. Ну, то есть, вот вы как взяли черновую квартиру, сделали полностью ключ да. и передаете готовые ключи, готового да. решения. Да. Шикарная квартира. Отлично, друзья, мы неоднократно да. вообще касались к темы, темы ремонтов, да, и первое. Наша рекомендация была не колхозе, да, потому что, ну, все равно, как ни крути, многие колхозят, и это, речь идет о квартирах, там, небольших, там, условно, 18-20 метров, но дело такое, что в голове немножко не укладывается, поэтому всегда обращайтесь к специалистам, рисуйте дизайн проекта, да, и делайте по уму, и доверяйте да, а впереди... проверенным людям. Друзья, на этой квартире мы потихонечку подытожили и сделаем отдельный ролик, собственно, по другим квартирам, с нашим Владимиром, да? Хорошо. Да, договорись, погнали.